По поводу систем Тара и Рун еще раз сообщаю, да, такие правила, жесткие приемы, они есть только в моей школе, потому что я использую Тара и Руны не как источник мантики и информации, а как источник магической трансформации сознания. А значит требования к людям, которые мы проводим через эту магическую систему, мы предъявляем очень значимые и очень высокие. В том числе Конкретно по поводу рун, включенность в другой религиозный эгрегор. Нет у меня никакого, ни малейшего желания отдавать долги за учеников, которые приходят за должностями ко мне заниматься паром Потому что я, как учитель, беру на себя ответственность за этих учеников. А значит, вынуждена буду разбираться с христианскими эгрегорами, сама защищая своих учеников. Подумайте сами, оно мне надо? Оно мне надо? Оно мне не надо. Поэтому я жестко совершенно выставляю условия. Если вы ортодоксальный верующие, если вы ортодоксальный христианин, я на занятие вас не возьму. Просто без вариантов. Старо другой разговор. Да, тара оно не противоречит. Будучи христианином, можно совершенно легко заниматься тара. Но, опять же, по правилам моей школы, невозможно совмещение рун тара одновременно. Причину я вам сказала только что. Потому что это совершенно разные системы, и они будут растягивать человека, его сознание в разные стороны. Человек с неподготовленным мышлением может получить вреда больше, чем польза. Опять же, ответственность нести мне нет. Нет. просто нет и все, без вариантов. Вот. Поэтому если хотите обучаться системе именно в моей школе, позвольте выполнять условия. Если вы считаете, что эти условия для вас невыполнимы, нет ничего тяжелейшего в этом вопросе, потому что огромнейшее количество других школ, которые не выставляют таких тремлений, которые учат не глубинно, учат по поверхности, учат мантики, учат диагностики, да, учат читать информацию по руну, но не, они не пускают ни руны, ни тары глубоко в себя, чтобы произвести определенную трансформацию сознания. Любая трансформация всегда необратима. То есть назад уже не отыграешь. Это билет в один конец. Это тоже нужно понимать. Есть школы, которые этим не занимаются. И контакты с рунами и старые через эти системы будут для вас совершенно безболезненны и ни в коем случае не затронут основу вашего мировоззрения. Обучение у меня затронет. Затронет. И весьма серьезно. Поэтому лучше 20 раз подумать. У нас дверь в мою школу открывается только с внешней стороны, а с внутренней она открывается только на том конце пути, да, как бы, откуда вы должны будете выйти. Если вошли, дойдете до конца. По крайней мере, тара и руны. Все остальное это абсолютно свободно. Можете начинать с любого момента, заканчивать с любого момента. Это не мешает, потому что развивает сознание вас как личности, социальной личности, а это не вредит мировоззрению. Но когда вы включаетесь в магическую практику, да, вы начинаете взаимодействовать с этим миром уже несколько иначе, не просто как биологическое существо, не просто как социальное существо, а как существо, включенное в магический потенциал. А это другую степень ответственности. Потому что ваше слово, ваша мысль приобретает характер команды для этого мира, команды, обязанной к исполнению. Если вы не разбираетесь в самом себе, если вы позволяете себе сидеть на двух стульях, служить двум богам, да, то, соответственно, эта команда может этот мир исказить. Ну, скажем так, если не, не, не, не патологично до неузнаваемости, то потом за вами дольше прибираться. Не моим коллегам. Да, стараемся не Излишне.